Друзья, если вы хотите иметь заработок 100 тысяч рублей в день, то обязательно досмотрите это видео до конца. Как вы видите, я зарабатываю на полном пассиве. Деньги мне поступили плюс 277 тысяч рублей. Выплата с проекта BitRonex, друзья, проект платит. Желаю всем удачи и денежного прилива. Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете» с вами, как всегда, Майами.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 Друзья, это мега крутой быстрый заработок в интернете с минимальными вложениями от 100 рублей. Сегодня в этом видео я вам покажу, как стоимостью можно зарабатывать в проекте Bitronix.trade 100 тысяч рублей каждый день и выводить заработанные деньги себе на кошелек. Ну и давайте, друзья, приступим к разбору проекта. Разберем тарифные планы, на которых мы будем зарабатывать с вложениями и разберем партнерскую программу, где мы можем зарабатывать без вложений, либо иметь дополнительный доход. Зарабатывать с вложениями мы будем на 9 тарифных планах от 200% до 800%. Начисление прибыли каждые 6 минут. Срок действия депозита 67 часов.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 Платежную систему я выбираю PR. Сумма для выплаты 277 тысяч рублей. Также вы видите мои предыдущие выплаты с этого проекта. Любые выплаты идут от 5 до 24 часов. Друзья, статус у моей заявки успешно. Давайте я перейду в свой PR-кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 277 тысяч рублей выплата с проекта Bitronix. Друзья, проект платит абсолютно без комиссии. Но и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Захожу я на девятый тарифный план, то есть восемьсот процентов за шестьдесят семь часов. Начисление прибыли каждые шесть минут. Платежную систему я выбираю Пэр и инвестирую я двадцать тысяч рублей. Прибыль через шестьдесят семь часов у меня составит сто шестьдесят тысяч рублей, а каждые шесть минут я буду получать по двести тридцать восемь рублей.